Всем привет! В этом видео я расскажу, как запустить старые DOS игры на современных ПК с Windows 10, 8 или 7. Также объясню, что такое виртуальная машина DOS DOSBox, где ее скачать, как установить, настроить и запустить на ней DOS игры. С каждой новой версией ОС Windows Microsoft все больше урезали совместимость операционной системы с DOS. В итоге последние версии Windows полностью несовместимы с DOS. Полностью отсутствует возможность запуска программ и игр, разработанных под MS-DOS. Для чего вообще в современном мире может понадобиться возможность запускать старые игры и программы? Одной из самых распространенных и, наверное, наиболее существенных причин ради классических, проверенных временем, культовых игр. Для кого-то это возможность понастальгировать, а кто-то так и не прошел в далеких 90-х первые Red Alert, Warcraft или Dune 2. В общем, для чего и как использовать эмулятор DOS решать вам, я же использую его в основном для ретро-гейминга. Итак, что такое DOS Box? DOS Box это эмулятор для ПК, создающий DOS окружение, необходимое для запуска старых программ и игр под MS-DOS. DOSBOX частично эмулирует операционную среду MS-DOS, векторы прерывания BIOS и аппаратную часть IBM-PK. При этом не требуется ни x86-процессор, ни копия оригинальной MS-DOS. Как и все программы-эмуляторы, DOSBOX требует существенно более мощный компьютер, особенно процессор, чем эмулируемая система. Среда MS-DOS и аппаратура ПК эмулируются не полностью, поэтому Windows 95, 98 и Millennium под DOSBOX запускаются с трудом. Отсюда следует вывод, что данный эмулятор как раз пригоден в основном для тех целей, про которые я говорил ранее, а именно для ретро-гейминга. Итак, где же скачать, как установить и настроить DOSBox? Переходим по ссылке на официальный сайт разработчиков, ссылка будет в описании. И скачиваем Windows версию данного эмулятора. После открываем файл инсталлятор и устанавливаем программу. После установки запускаем DOSBox. Перед нами интерфейс программы, который очень напоминает командную строку Windows. В целом у них и принцип работы схожий, так как командная строка берет свое начало с тех времен, когда самый популярный, а зачастую и единственный способ работы с ПК было возможно только путем ввода специальных команд. Далее нам надо создать что-то вроде виртуального диска, с которым мы и будем впоследствии работать в среде DOSBox. Для этого открываем проводник, переходим на диск C и создаем на нем папку с названием DOS. После в командной строке DOSBox вводим такую команду mount c c двоеточие backslash dos backslash нажимаем Enter видим сообщение Drive C is mounted as local directory c двоеточие backslash dos backslash это означает что мы подключили виртуальный диск C Теперь все DOS-игры и программы, которые мы будем помещать в созданную нами папку DOS, могут быть запущены из-под виртуальной машины DOSBox. Итак, давайте введем команду C:"бэкслэш". Теперь нажимаем Enter для перехода на наш виртуальный диск C. Готово. После того, как мы предварительно подготовили нашу виртуальную DOS-среду, мы можем приступить к самому главному – ретро-геймингу. Переходим по ссылке на сайт с ретро-играми ссылка будет в описании. И выбираем любую интересную нам DOS игру. Я выберу великий и ужасный Doom. Скачиваем и распаковываем архив с игрой в ранее созданную папку DOS. Примечание. В идеале необходимо внутри нашей папки DOS создавать отдельные каталоги, в которых и будут храниться игры и программы. Но данная версия Doom оказалась достаточно капризной и мне удалось ее запустить только из корневого каталога. Давайте теперь попытаемся запустить игру кликнув по файлу doom.exe. Как мы видим, Windows 10 выдает сообщение о невозможности запуска данной игры на нашем ПК. Для запуска игры переходим в окно эмулятора DOSBox и вводим такую команду doom.exe, тем самым прописав путь к файлу, который мы только что безуспешно пытались запустить. Нажимаем Enter. Как мы видим, игра запустилась. Для того, чтобы развернуть окно на весь экран, нажмите комбинацию клавиш «Alt» плюс «Enter». Всем спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал, чтобы ускорить выход новых руководств. Приятного гейминга!